Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, блин! А, блин. Видос посмотреть. А, или потом. Какой же я крутой. Сейчас все так и будут писать мне. О боже, он написал коммент первым. Да он бог. <как> Нет, серьезно, люди, которые так делают, они действительно так думают? Или что, мне реально интересно? Ну да, привет, я Тимас. И, блин, серьезно, вот эти первые люди, вот любое существо на земле, ну как бы хотя бы чуть-чуть, знает, для чего оно делает то или иное действие. Кто тогда вот эти существа, которые пишут, Первый. Второй. Они пытаются сообщить. Они пытаются похвастаться. Они понтуются тем, что они одни из первых. Прокомментировали популярный пост, видео и так далее. Эм, вот представьте, как бы эти люди выглядели бы в реальной жизни. Подходите, все желающие. Блин, никого нет. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Кто-нибудь придет? Я первый на... Да. И чё? Я первый? Ну чё? Я первый? Вам же не пофиг? Или вот, допустим... Блин. Ну все, пора открывать. А -а -а! Я был первый, кто сюда зашел. Я был первый, поняли, да? Первый. Я был первый из этой толпы, кто сюда зашел. Я зашел сразу после того, как сюда открыли. Первый. Жизнь удалась. Я знаю, что я этим коротеньким видосом не смогу остановить эту «я первый» эпидемию. Но я надеюсь, что хотя бы один человек задумается над тем, что он делает. Один человек из тех, которые, которые первые. У меня все. Пока.